Спасибо огромное, рада, что открыла недавно вас для себя. Буду трудиться. Конечно, работа над собой ⁇ это очень большой труд, но он стоит того. Поверьте, он стоит того, когда вы начнете заниматься своей жизнью и обалдеете, как можно эту жизнь творить вашими желаниями, вот такими, вот, вот осознанными, неосознанными желаниями. Мы всеми желаниями творим нашу жизнь. Кто-то тут говорил, почему там осознанные желания, осознанные там, не, даже не пытайтесь в этом разобраться. Все наши желания, души, головы, они все исполнены. Нелли, ты хорошо выглядишь. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, очень приятно. Новый год все таки Как оставить в покое сына, который не хочет делать уроки? Почему? Почему это хорошо, когда он не делает уроки? Но ну, это круто, не надо навешивать на него шаблоны. Кстати, по поводу детей. У нас же тут целая куча детей и мамочки. И мы вот несколько дней обсуждали тему детей и обучения. Буквально пять минут, и почитаю дальше ваше сообщение. Почему отличники потом в жизни, ну, можно сказать, мало имеют денег, Не очень хорошую работу, ну и жизнь трудна Хорошисты, которые хотят быть хорошими и правильными для всех, тоже жизнь бьет по голове Троечники добились уже в жизни, вот я с четырех школ анализ делаю, училась в четырех школах Добились всего, вот, ну вот вообще всего вот. Ну а двоечники, их даже не знаю как рассматривать, это вообще пофигисты когда ты пытаешься быть отличником, ну, ребенок пытается быть отличником не потому, что он хочет учиться, вот вообще нет, а потому что он хочет быть хорошим для родителей, и за это его будут любить. Представьте, если ты по жизни будешь жить ради других людей, выпрашивая эту любовь, то о какой любви к себе есть, ну, тут речь. Если у тебя нет любви к себе, у тебя нет энергии на исполнение своих желаний, ты постоянно будешь себе своими проблемами, болячками себе сигналить это всю жизнь, а потом еще на своих следующих детей поколения это перекладывать. То есть отличники – это не так хорошо, как вы ну, думаете. Хорошистые, они тоже хотят быть хорошими, но не для любви, а просто они правильные, шаблоны правильности, там, нужности. А вот я молодец, а я крутой, а посмотрите на меня, а я вот такой хороший. Это тоже шаблоны, это крайности, которые очень сильно тормозят энергию, поток. И ну, человек начинает жить не своей жизнью. Троечники, они умные очень умные, они выбирают, дети, они очень любознательные, они очень любят учиться, но они выбирают ровно только то, что им нужно, ровно только то, что им нравится. Не те шаблоны, которые там учителя им навязали, по которым они будут жить и потом ходить на всякие тренинги, чтобы во взрослой жизни рассоздать свои проблемы и брать эти шаблоны, навешенные учителями в школе. А вот именно троечники, они выбирают то, что они хотят. Пускай он не делает уроки, пускай он получает тройки. Дайте ему свободу, дайте ему право выбора, дайте ему послать всех учителей и все уроки. Когда вы от него отстанете, поверьте, он выберет столько всего того, он интуитивно, ребенок интуитивно знает, что ему понадобится в жизни и что сделает его успешным. Он выберет те предметы, которые ему нравятся, он будет интересоваться очень многими вещами, и за рамками школы в том числе не только компьютерами хотя компьютеры сейчас гаджеты телефоны, это тоже круто если ребенок увлекается играет в игрушки это очень хорошо развивает отстаньте детей мама от меня отстала во втором классе я была можно сказать отличница и не понимала почему мама не следит за моими уроками не следит за вообще я пыталась учиться хорошо ради мамы, да, чтобы она какое-то одобрение в мой адрес там кивнула хотя бы, вот, и похвалила меня, то есть мне нужна была пипец какая похвала, вот, и я заслуживала как собачка ее любовь, понимаете, а она, да, делай что хочешь, дочь я знаю, ты у меня умная, вот, но я поумнела после восьмого класса, и я сказала, так, а какого хера я, блядь, отличница переписываю и заучиваю всю эту херню, все домашки там делаю, все-все-все задания, слушаю учителей, нравится мне это, не нравится. Ну, блин, мне надо быть крутой, умной, хорошей, чтобы меня любили. В восьмом классе у меня что-то в голове пересчет, пересчетнуло, и я просто забила на все эти уроки. Да, я закончила стройками, потом пошла в университет в университете, мне нравилось вот каждый предмет, я прям его глотала, вот а прям мне прям нравилось, вот я открывала учебники, и вот эта информация просто заливалась в меня, я вот просто вот так перелистывала и понимала, ну насколько это круто и интересно, потому что у меня была свобода, у меня был выбор, когда даже ребенку что-то хочется, а его заставляют, у него идет отторжение, да и любого человека, поцелуй меня, ой, не хочу, знаете, как бесит, там даже взрослого человека, если застать, сделай мне массаж, не хочу. Но если бы ты не спросила, просто подумал, человек сам бы захотел тебе сделать массаж. Может, у него была такая мысля, но ты своими, ты мне типа должен, ты мне сделай, а ты мне там чай налей, а ты меня вот поцелуй. Вот это чувство долга, оно очень сильно просто, ну, отторжение. Если вы детей заставляете что-то делать, у них это просто отторжение идет. Даже если бы им это все нравилось, но как только заставляешь, все, идет вот прям противовес вот этот. Как только вы ему разрешаете, он сам выберет, надо ему это или нет. Но, скорее всего, он это выберет. Ему, скорее всего, это понравится без вашего заставления. Потому что детям интересно все. Они впитывают информацию, как губки. Но губка перестает сбоить и впитывать только тогда, когда вы заставляете что-то сделать против воли. Причем ребенок это хотел. Но вы потом, как мама, пришли, запрессовали его: а ну давай. У него желание пропало, потому что вы на него давите. Любое давление на пружину, идет сопротивление жесткое, ребят. Вот ну, просто не заставляйте, дайте свободу. Как отстать? Взяли и отстали. И не надо его растормошить. Отстали от ребенка и заняли точку наблюдения. А интересно, как сейчас мой ребенок заинтересуется предметами. Мне интересно, как он сейчас освоит математику. Интересно, как он сейчас начнет озвучивать там красиво стихи, интересно, как он сейчас полюбит русский язык. Мне интересно, я не знаю, как, но мне интересно, вы как наблюдатель включаете свое наблюдение за своего ребенка, перестаете на него наседать и наблюдаете. Ваше наблюдение творит материальную действительность. Если вы, а вы сейчас крутите шаблон Мой ребенок. Не хочет учиться. У вас шаблон. Мой ребенок не хочет учиться. Ангел такой стоит сверху, такой будет исполнено. Ребенок ваш не будет учиться. То есть ваше убеждение, фокус, внимания на том, что его нельзя растормошить. Он не заинтересован ни в чем. Вот вы сейчас пишете ваше наблюдение. Вот как вы думаете, так вы и наблюдаете. Как вы наблюдаете, так и происходит. Но если вы сейчас займете другую точку зрения... Обойдите там, <смех>, вокруг ребенка. Интересно. Он у меня умничка. Он выбирает себя, он учится сейчас жить по своим желаниям, он выбирает то, что ему нравится. Он протестует против давления, протестует против границ то есть он щупает свои границы, он сейчас растет, он развивается, и он пойдет ровно туда, куда он хочет. Если я сейчас подавлю его волю, он же вырастет потом таким же безвольным. Но когда человек с подавленной волей, а детей вообще прессуют многих, они потом и вырастают, что потом взрослые приходят в 50 лет и говорят, как начать жить? Вот как начать жить? Ну, так вспомни, как тебя подавляли в детстве. Блин, ничего удивительного. А вы сейчас детей прессуете и подавляете. Недаром сейчас очень много школ новых открылось. Вот школа Жохова, финское вот это образование. Когда... Дети всех возрастов изучают один предмет, вернее, вру, все предметы одновременно на одном уроке, что-то рассматривают, ну, например, рассматривают звезды с точки зрения геометрии, биологии, русского языка, стихотворения, и каждый дает свое мнение, и потом у каждого же своя правда, то есть один смотрит на слона с хвостика, другой с хобота, кто-то с смотрит, кто-то с пузика. То есть у каждого своя точка зрения. Вот насколько вот шаблоны позволяют это видеть, настолько мы и видим. Каждое, если каждый скажет свое мнение, мы увидим целого слона. То есть дети начинают обсуждать, сообща, выискивая вот эту правду. Не только шаблоны из учебника одной точки зрения учитель вдалбливает в голову детям, а дети сами рождают ответы. И если дети учатся рождать ответы свои, то по жизни они потом могут отвечать себе на любые вопросы, задал, ответил. Вот. Но когда детям не дают думать, а пытаются навязать им какую-то правду, которая меняется, у нас даже прошлого нету, наша история складывается из точки здесь и сейчас, то все вот эти учения это вот фикция просто. Поэтому отстаньте. Надеюсь, я понятно объяснила. Вот. Кто меня смотрит в первый раз, ну, блин, очень сложно для понимания, у меня сейчас эфиры уже без объяснений идут, посмотрите мои ранние эфиры, там годичные, двухгодичной давности хотя бы, чтобы хотя бы хотя примерно. Я основываюсь на квантовой физике, о том, как многомерная реальность творится из точки ⁇ Здесь сейчас мы проживаем все варианты событий ⁇ и того прошлого, которое мы вспоминаем, у нас никогда не было. Мы, проживали, мы проживаем сейчас все варианты прошлого, будущего и настоящего. Во всех телах у нас одно сознание. И из этой точки мы творим наше прошлое. Если вы сейчас изменили фильтр в какой-то в голове шаблон, у вас и воспоминания о прошлом поменялось. Вы пришли с болячкой ко мне на консультацию, мы исцелили какие-то там шаблоны, которые вызывают этот сигнал. Болячки нету. вы вспоминаете то, что, блин, а что я к тебе пришёл? я тебе денег заплатил, да хрена его знает. Либо так, либо, о, врачи поставили там диагноз, что ошиблись. Вообще это была не та болезнь, я что-то не то съел, к примеру. То есть наше прошлое легко менять, очень легко менять. Но когда детям вдалбливают, что история вот такая, по математике тоже очень большие снисхождения, 2 плюс 2, нифига не 4, и с чего в математике взяли минус, в, в, в этой реальности минуса не существует. Ну вот реально нет, ли, вот либо ноль, я это не вижу, либо это проявлено в плюс, но минуса в, в природе нету. И все эти математические модели — это просто модель, но можно шире смотреть на это все, И поэтому вообще отдайте детей изучать квантовую физику. Блин, вырастут просто гении. Так, ладно, это я уже отвлеклась. Нелли, нужны твои эфиры. Как только их нет, я начинаю откатываться назад. Я здесь, я здесь, я здесь, я с вами. Я вас тоже очень люблю, потому что мне бы неинтересно самой себе было бы рассказывать перед зеркалом. Поэтому я рассказываю ну, своим частичкам себя же. И при этом каждый раз, когда я говорю, я это все осознаю, и у меня информация проходит в потоке. То есть я никогда не помню вообще, даже после эфира. Я пересматриваю его, так и думаю, нифига себе, трансформирую сама себя через себя. И когда вы задаете вопросы, это нужные вопросы лично мне. То есть я вижу в вас, что вы пришли ко мне, чтобы я в себе это разобрала, в себе. То есть я не ваши проблемы сейчас разбираю, а свои. Любой заданные вами вопросы перекладываю на себя, блин, и прокачиваю себя, это круто. Я веду эфиры для себя, а вы создали меня тоже для себя. Класс. Сколько по времени продлятся личные встречи? Это будет примерно 7 часов. Ну, плюс-минус час. Около 7 часов. Так, еще я в сторис выложу время. Продублирую цену. Кто захочет, записывайтесь. Пишите в директ. В течение пару дней вам ответят менеджеры. Там, я не знаю, сегодня уже будет там ночь, завтра дадим адрес, карточки оплаты все такое, и все такое. все расскажем. Все покажем. Так. За один день упала три раза. Что это значит? У меня есть желание уйти от мужа. Ой, вы даже ответили, да? Когда ты падаешь, ты пытаешься идти, да? Ну, смотри, смотри. Человек, который учится ходить, да, он... Упал, встал, дальше идет. Упал, встал, дальше идет. Ну, то есть, когда падает, это он пытается идти. Пытается. Пытается и падает. Ну, еще не умеет ходить, он только пытается. Вот ты сейчас от мужа пытаешься уйти, но не уходишь. Поэтому ты и падаешь. Вот тебе сигнал уже. Давай, решай. Если тебе сейчас с ним некомфортно, если ты понимаешь, что вы уже получили опыт ты уже понимаешь, что тебе нужно идти дальше, у вас уже дорожки разошлись, вы уже не резонируете. Когда вы с ним встретились, вы были на одной волне, сейчас вы разные, вы вместе не развивались, вы вместе были в разных ролях, то есть вы не как полноправный партнер, друг с другом общались и развивались вместе на одной волне, да, вы развивались по отдельности. Поэтому сейчас вы настолько уже не резонируете, ну что, пора уже менять волну, и придет сразу же другой человек. То есть, ну, как бы, зачем пытаться? Давайте уже сделайте, сделайте этот шаг. И все. Ушла с работы, Зарплата не... зарплату не отдали. Обещают завтра, уже два месяца. Хочется мирным путем. Бежала. Причина во мне. Любые свои вопросы, которые вы задаете, расписывая вот так вот классно, восклицательный знак. Причина в вас. Они там вообще ни при чем. Эти Микки Маусы в вашей жизни пришли вам просто подыграть вашу роль и показать вас в зеркале, как вы относитесь к своей жизни. То есть, если у вас, получается, у них перед вами долг, то есть у вас долг перед собой какой-то, ну, понятно, какой. Вот, Ну, вы устали, вы там просто работали против себя, вам что-то там не нравилось, но ну, вы наступали себе на горло, на грабли, вы забыли, что такое выбирать себя, проявлять свои чувства. Но опять же, много чего хотите, но стопорите себя. Все наши долги — это долги к себе, долги э, — исполнять свои желания, выбирать себя и чувствовать, проявлять свои чувства, любые эмоции. Вот это все наши долги. Как только мы о себе забываем, внешние долги проявляются как долги банкам, людям, нам должны, мы им должны. Неважно, кто кому должен, везде вы, там вы, в отражении зеркала, и перед зеркалом вы, везде вы. И если у вас есть внешние долги, вы можете их легко решить, даже банковские, если вы проработаете над любовью к себе, над чувствами к себе, то есть проявлению чувств к себе и проявлению любви к себе, выбирать себя, пойти в свои желания, написать в списке желаний, пойти порадоваться, пойти покайфовать, начать видеть во всем изобилие, начать наслаждаться этой жизнью понять, что наша жизнь – это просто игра, это декорации, в которых мы играем. И если бы наша жизнь была такая сладкая и приторная, нам было бы пипец скучно, мы бы опять умерли, чтобы было бы забвение, мы все это забыли и заново начали бы этот левел проходить, потому что он слишком простой, скучный, неинтересный. Нам нужны трэши, нужны. Вот представьте, вы зашли в игру, такой прямой коридор, вам дали пистолет, и вы такие идете, и тут the end, все, игра закончена, вы такие, блин, а я же никого не пострелял, а где мои гномы Микки Маусы, кого я сейчас буду стрелять, блин, а где Эшкин, а где монетки, а что собирать, а где магазины? хочу там скилл какой-то там прокачать, боже, что делать, игра неинтересная, вот наша жизнь, это вот такая же игра, Воспринимаете нашу жизнь как игру, наслаждайтесь, Каждыми моментами, всей, всеми этими трэшами, всем этим с благодарностью принимайте любой трэш, который приходит в вашей жизни. Блин, классный экшен. Мне интересно, как сейчас это все разрулится. Это я создала этот трэш. Мне он нужен, потому что, ну, слишком завяз я в своем комфорте, я не двигаюсь, я не иду в перемены. Я застрял вот, вот в какой-то комнате в этой игре, и вот просто сижу и, и боюсь. Я не выйду. Но тогда я не закончу там игру и не перейду там на следующий уровень. То есть вы все это для себя делаете специально, вам это надо. Идите, наслаждайтесь этим. Хватит сидеть и трястись вот. Потому что, ну, как бы, вы в этом комфорте ничего хорошего не увидите. Так, я нахрен постала. Как только вы забьете этот долг, простите ему, ваша энергия уже утекла туда. Все, не ждите никакой зарплаты, этап закрыт. Все, вы прошли этот левел, идите на второй. Не нужны вам эти монетки. Все ресурсы, они всегда с вами. Деньги ⁇ такая же иллюзия. Деньги ⁇ это перемена. Вы не идете в перемены. Вы ушли с работы, но это не значит, что вы пошли в перемены. Перемены ⁇ это бесконечный процесс навязны вашей жизни, ну, которую вы забыли себе дать. Короче, вот так, живите для себя. Как научиться всех перестать спасать? Говорите себе перед зеркалом, стопит! Все, стопит! Занимусь своей жизнью Какого хрена вы решили, что вот этих людей надо спасать Вот почему вы своим собственным вниманием делаете их больными, несчастными, хромыми, косыми Безденежными, вообще ужас какой Вы их творите для того, чтобы их потом спасать Потому что когда я спасаю, я же такой крутой, я же такой молодец Вот это вот чувство «я молодец» что я всех спасу, и посмотрите на меня, вот, делать всех людьми несчастными. Это только ваша вина, что люди такие несчастные. Это ваше зеркало. Несчастны вы, потому что вам не нравится, что вы творите. Вы ж творец, а вы творите несчастный мир. Поэтому вам и не нравится. Это вы несчастны. Не они, вы. И как только вы начнете спасать только себя, вы увидите, как у ваших знакомых людей тех кого вы хотите спасать все хорошо вот все реально будет хорошо у ваших людей как только у вас будет хорошо вы можете мне не верить вы просто проверьте но вы же так это не ну, вообще не делать ой что ты несешь на или это все фигня да про попробуйте хотя бы если вы попробуете, ваш мир перевернется но как совладать с этими шаблонами что это не так пробуйте с интересом включайте интерес интересно а как это так? Я себе сейчас помогу, все будут счастливы, я буду себя любить, и все будут любить меня. Как это так? Интересно, давайте понаблюдаем, давайте попробуем, и все. Попробовали, а потом, если не получится, скажите мне, киньте в меня помидор. Но я сто процентов, там миллиард процентов уверена, что такого не будет, помидоров не дождусь, потому что вы попробуете, и оно действительно сработает. Чудеса, чудеса в повседневной жизни окружают нас. Божечки, какой бомбический эфир. Да, Лизочка, я сегодня про тебя говорила. У меня каждый эфир бомбический. Я себя люблю, хвалю, и мне всегда все хорошо. Эфир для меня. Так, я благодарю тебе впервые начала... А, теперь впервые начала проявлять агрессию, кайфовать от этого, когда ты ругалась в эфире. Когда... Люди разрешают себе проявлять агрессию, они в моем эфире даже не увидят от меня агрессию и маты, и, и у меня будет эфир такой такого ангелочка-солнышко. Но как только человек вот внутри подавил эту агрессию, внутри как какашка, вот сам какашка, да, он... Будет попадать на эфиры только с матами. Он будет во внешнем мире видеть только вот таких идиотов, которые там матерятся и такие фу-фу-фу. Вот. Но как только вы себе позволите быть настоящим и заниматься собой, вы не увидите ни мои эфиры с матами, вы не увидите вокруг людей, которые там вот такие вот быдлячие, понимаете? Поэтому как только вы с собой начнете заниматься, вы просто не увидите этих эфиров. Они просто не попадутся. Ни люди, ни эфиры. Понимаете? Поэтому те, кто мне сейчас будет говорить, какая ты какашка плохая, материшься, вот, иди к зеркалу и скажи то же самое. Как только ты разрешишь себе, блин, быть собой настоящий, ты вот даже, блин, от меня не услышишь. Это я вам серьезно говорю, попробуйте. А я вот не знал, хочу или не хочу переезжать. Ну, взял и переехал на новую квартиру. Теперь все делаю сам. Кайфую. Спасибо, красавица. Молодец. Люблю тебя. Заходи почаще в наш канал Рефлексии. Что-то тебя давно там не было. Так. Так, благодаря Нелли, справляюсь с головной болью на пару секунд. Как только начинает болеть голова, сразу себя спрашиваю. Или я слишком много думаю о прошлом, будущем или чем-то. Сразу отпускает всегда. Да-да-да-да-да. Плюс есть еще классное упражнение. Разогрейте мышцы. Прям сейчас, если болит голова. Разогрейте шейные мышцы. Вот прям очень хорошо посидите, поразогревайте. Подтяните. Ой, бля. Подтяните ваши... За ухо возьмите шейку. В одну сторону, в другую можете наклонить и хорошо повертеть назад. Это вас очень хорошо отвлечет от мыслей, разогреет шею, потянет мышцы, потому что все у вас тут деревенеет, естественно, тело деревенеет от мозгов. Вот, сразу сделайте воздействие и на шею, на голову. И плюс отстаньте от мыслей, закройте глаза и начните в течение 10 минут считать циклы. Вдох-выдох – это один цикл. И посчитайте, сколько цикл, циклов у вас получится. Вот через 10 минут у вас головной боли вообще не будет. Попробуйте. Вот супер эффект будет. Так. Ой, как я хочу опозориться в твоем присутствии. Все программы свои пойму. Ладно, хорошо. Если у мамы скачет давление, о чем это мне говорит? Ты давишь на свои желания. Мама это основа жизни. Мама это женская энергия, это желание. Ты давишь свои желания. Все, точка. Ну, как бы очень все просто. Теперь разбирайся, там уже дальше будет тяжело разобраться, какие желания я давлю, что я давно хочу сделать, и никак не могу себе этого позволить. Кто по профессии? Антикризисный управляющий, оценщик бизнеса, создание, сооружений, машин, антикризисное управление предприятием, рекламщик, психолог, художник, дизайнер. 3D, 3D, графист, программист. У меня очень много образований, потому что вся моя жизнь это сплошное блин обучение. Обучаться бросила только вот лет так, не знаю, года три на, назад я перестала обучаться и ходить бесконечно по университетам, по, получать все эти корочки. Но я хочу сказать, что время моего обучения было просто классным. Я обожаю учиться. Вот, но сейчас я учусь сама у себя, и все. Я научилась получать информацию изнутри. То есть открываю поток, ну как бы это странно ни казалось, да, и начинаю просто получать ответы на любые вопросы. О человеке, о себе, о ситуации, о болезни, неважно. Это машинальное письмо, определенная концентрация, ну чтение моих мыслей форм в голове, короче, вот так. На телепатии, на курсе я этому обучаю. И все. Книжки не читаю, никого не смотрю, никаких психологов вообще не знаю, не слушаю, видео не смотрю. И когда мне все говорят то, что ой. Ты повторяешь вот этого, или вот этого, или вот этого, да ты вот сейчас слезала у этого и у этого, я хрен его знает, я никого их не знаю, честно, Синельникова читала 10 лет назад, а когда была в школе, читала Юнга и Фрейда, вот они меня просто мозг перевернули, но я ни хрена там не помню вообще, что было написано, этот опыт как-то уже внутри там встроился давным-давно, я не, не помню ни строчки, о чем они вообще писали, а, что еще... Ну, там астрологию, всякую такую хиромантию, суджок-терапию, нутриентологию, кстати, тоже пять лет изучала. Ну, такие темы, они все в прошлом. Все это тоже наложило на меня, я думаю, некий такой фактор открытия моей головы. Сначала я копила, копила, копила эти знания, поняла то, что, ну, харе копить, и теперь ну, я генерирую эти знания по-другому. Короче, какая у меня классная презентация, какой я крутой, божевочки. Я вам тоже на Новый год советую, подойдите к зеркалу и расскажите, какой вы классный, сами себе, поблагодарите себя, вообще каждый день благодарите себя вот за, за то, какой вы красивый, за то, какой вы умничка, за то, что вы умеете классно готовить там пельмешки, за то, что вы... За то, что просто вы есть, и этого достаточно для этого мира, вы пазл этого мира, и без вас в мире была бы дыра, мира бы не было. И вы бесценный просто продукт этого мира, уже такой, какой вы есть, настоящий. И вот пытаться кого-то копировать, пытаться стать кем-то, это пытаться из картины со своего места пазлика там стать каким-то другим, да, но тогда уже картинка не встанет, и да будет там перекос, тут дыра, а вот тут два одинаковых пазла. Короче, все это бесполезно, просто благодарите за то, что вы вот есть. И благодарите всех людей вокруг. Вот это вот чувство благодарности оно всегда будет вас наполнять, всегда будет давать энергию, головные боли пройдут, со временем вы увидите, что у вас болячек никаких нет. Потому что чувство благодарности это первое, что вы вообще должны в этой жизни иметь. Я благодарю себя за то, что я есть, и я благодарю за то, что у меня есть. И мне этого достаточно. Но мне просто интересно там в следующую группу играть и уже покататься там на не, не, не, не там, москвиче десятки, я не знаю, у кого какая машина. Вот, она BMW. Вот, просто другой уровень. Но я кайфую от того, что у меня и такая машина есть. А вообще я кайфую, что у меня ноги есть, я вообще ходить могу. И кайфую, что у меня велосипед есть. Мне его достаточно, ну просто хочу новый опыт испытать на БМВ. Вот. Ни в коем случае я не хочу его притянуть для того, чтобы показаться крутым, а просто потому, что получить новый опыт. Если вы вот с таким вот кайфом живете, для нового опыта, для новых ощущений, не шаблонно думать, я буду крутой, обеспечу семью, и тогда я добьюсь что-то в жизни, и тогда вот меня будут любить, и жена уважает, там, и дети тоже, это бред-бредский. А вот я просто хочу поиграть в новую игру и иметь это все чтобы просто прочувствовать все эти чувства и понять, какой я есть, из каких чувств состою, и получать эмоции от всего вот этого, быть в благодарности, что у вас уже и так есть этого достаточно, на данный момент. Вот, вот это вот крутое состояние, к вот, которому нужно блин, учиться. Ну, естественно, быть здесь сейчас. А что я сейчас, что я сейчас чувствую? Задавать себе такой постоянный вопрос и понаблюдать. Это будет вас тренировать, быть в моменте здесь сейчас. Это крутой момент. Все желания в этот момент исполняются, когда вы есть, когда вы чувствуете, когда вы наблюдаете себя. Как только вы перекладываете свой фокус внимания на кого-то, все, вы от себя ушли, ну, ваше желание будет исполняться у того, у кого, э, на кого у вас фокус внимания. То есть все эти э, Микки Маусы, которые приходят и начинают там, меня спасать, фу-фу-фу, стань лучше, говори без матов, да? их желание будут у меня исполняться, потому что фокус внимания на мне. Понятно? Надеюсь, понятно. Школа отстает от реального мира. Согласна. А двоечники? Ну, двоечники и троечники, они недалеко ушли, они все молодцы. Но двоечники, там еще протест идет. Если троечники, они учатся и выбирают то, что они хотят, да, я вот недосказала. Двоечники — это внутренний протест у ребенка, когда у него неблагополучная семья бывает такая, да, либо слишком хорошие родители, которые очень сильно его прессуют. Это протест. Тоже отстанешь от ними, двоечники станут троечниками там, или хорошистами. Двоечники – это вообще жесткий протест ребенка. Ребенку, любому ребенку, с каким бы воспитанием бы он ни был, учиться нравится. Это генетикой заложено впитывать информацию. Ребенку нравится все, он очень любознательный. Любой ребенок, каким бы он ни был, ему интересно. Но вот этим прессингом, этим давлением ребенку становится неинтересно, он не хочет учиться, это протест. Поэтому чем меньше вы будете доставать своих детей, тем лучше они будут учиться. Парадокс, проверьте, можете мне не верить. Месяцочек посмотрите за детьми, слова Римы Карамовой, я вообще не в душе, не знаю, о чем она говорит, отстаньте от меня, может она меня копирует. Так отличники однозначно мыслят по шаблону, конечно, они потом во взрослой жизни мыслят по шаблону, и мне очень хорошо потом живется. В моем окружении отличники живут очень хорошо, Ну, посмотрим, посмотрим, так, сейчас отвечу на этот вопрос. Если все люди это ваше отражение? Их-то нет, этих людей, которых вы наблюдаете, да, как отличники, что они живут хорошо. А вы вообще спросите себя, а вы хорошо живете? Не ваши ли желания у них исполнились? Конечно, индивидуально согласна, но просто потом не спрашивайте. Здесь конкретно была проблема, конкретная проблема, почему дети не хотят учиться. Я конкретно ответила на этот вопрос. Вот, если вы на него не давите, а он сам учится на отлично, пожалуйста, Хорошо, но здесь все равно, ну не может ребенок учиться по всем предметам отлично одинаково. У него есть какие-то шаблоны, быть правильным, быть э, хорошим, чтобы его любили, он хочет доказать. Он, он, он по-любому имеет э, вот это вот этот шаблон доказательства, что его есть за что любить. Ну, по-любому есть такой шаблон. Ну, не может просто без этого шаблона быть. А, люди, которые живут там по целям, по планам, да, они добиваются очень много. У них и есть и деньги, и, там, и путешествия, и блага, и умные, и все хорошо. Но неизвестно, когда у них там жизнь прервется, потому что, потому что. Э, рано или поздно, все равно эти шаблоны скажут стоп. Короче, я бы вообще бы не наблюдала бы, что там творится у других людей, если бы они мое зеркало себя только бы разбирала и все, по моему мнению. А что за бред, если им априори учеба легко дается? Мне тоже легко учеба давалась. Но... Я это делала для доказательства всем, что круче меня нету. Они же не просто так получают эти пятерки, им важны эти оценки, понимаешь? Детям, которым важны не знания, а оценки, мы сейчас же говорим про оценки двоечники в нашей школе были умнее отличников, потому что отличники, они заучки, да, а двоечники, они умели там мыслить очень хорошо. Я просто смотрю ну, на различия. Вот, эм... Когда я скатилась на, на тройке, я хочу сказать, что я знала материал лучше и могла мыслить, чем эти все отличники в моем классе. Вот. Короче, шаблон оценки Даст еще в жизни определен, ну, Определенные проблемы, можно так сказать Конечно, можно жить, как хотите Вопрос потом Не спрашивайте, откуда проблемы вот, Проблемы – это наши шаблоны Хотите, чтобы ваши дети были отличниками? Пожалуйста Пускай будут, ну, вопрос, нужно ли, чтобы ваши дети достигали с зубами по тому кровью, там, я не знаю, или как, вот эту хорошесть. Если бы вы, может быть, посмотрели бы моих эфиров хотя бы 10, вы бы поняли меня, потому что сейчас, ну, это кажется странным, но я говорю с той точки зрения, то, что любовь — это полюбить всю плохую сторону и оправдать ее. И когда человек заслуживает хорошие оценки, да, и хочет быть, ну, там, классным, хорошим, он очень много в жизни отрицает и подавляет. Вот, такие люди, ну, во-первых, долго не живут в вашей реальности, потому что вы трансформируетесь. А Мы-то бессмертны, мы не можем умереть. Умирают только Микки Маусы из нашей жизни, уходят. Вот, а мы живем вечно. И, блин, просто эти все отличники уйдут из вашей жизни быстрее двоечников. Все. Ну ладно, не буду про это. А плохого чем. Так. Так, некоторые дети в онлайн-играх стримят, зарабатывают, кайфуют. Слушайте, я познакомилась с, с девочкой, я в шоке, 9 лет. Она очень много уже зарабатывает денег, потому что она стримит 9 лет. И в играх всяких там продает амуницию. Короче, у меня был такой шок. Вот, ну, примеров много детей, которые играют в онлайн-игры, да, и они очень хорошо зарабатывают. И вот здесь вот то, что геймеры, да, на турнирах становятся еще потом и миллионерами, согласна. Так. Деньги зарабатывают, кайфуют, но без физического движа. Движ только онлайн. Да, ну, понимаете, если э, организму нужен будет движ, они его себе дадут. Пока им это не нужно, это вы считаете, что вам нужен движ э, физический, но он не Я вообще не двигаюсь. Сижу тут на стуле каждый день в прямом эфире. Нелли, привет, ребенок почти два года, почти ничего не ест. Круто. Еда нам не дает ничего, ни энергии, это просто шаблон который давал нам заземлиться, когда мы не можем утолить чувство голода. А чувство голода — это чувство, а не физический объект. Мы пытаемся его заесть внешним, а это чувство. Вот. А дети сейчас рождаются, новое поколение детей, которым уже ни еда не нужна. Вот. Еще несколько поколений будет, вообще дети не будут есть. Сейчас люди уже начинают своим сознанием доходить до того, ну взрослым еще трансформироваться, трансформироваться, а дети уже с чистым сознанием просыпаются, то, что не нужно есть, она не нужна и пока, ну и не надо его заставлять вообще. И у меня, блин, все дети в моем окружении не едят вообще, я просто была в шоке. У нас был новогодний стол, мы тут со взрослыми обжирались салатиками, и дети не ели ничего вообще, от слова совсем. Кто-то там за день укусил яблоко, и тот даже его не доел, там огры заквалялся, кто-то там апельсинку съел, кто-то чай попил с конфеткой. Это, это, это максимум на что они способны. Это нормально. Не перекладывайте им свои шаблоны еды и заземления. Это уже ну, как бы от, отходит. Еда уже отходит. Дети часто уходят в онлайн, потому что в реале плохо одни заставления. Но, во-первых, да, одни заставления не уходят в реал, а во-вторых, они ваше зеркало. Дети пришли к вам в вашу реальность только ради одного – сыграть вам роль, показать вас, как вы к себе относитесь, самое ближайшее ваше порождение. И от реальности уходят не дети, от реальности уходите вы. Это вы себя заставляете своими нормами, нормами, правилами, оценками, как хорошо и как плохо, заставляете себя делать то, что вы не хотите, и не делаете то, что вы хотите. И дети это вам просто транслируют. Как только вы займетесь собой, вы увидите, что ваши дети будут и гулять, и учиться, и делать что... Ну, все, что вам нравится, и дети будут нравиться. И, и, и вам будет нравиться то, что дети делают. То есть неважно, что бы они там ни делали, у вас ну, будет гармония. То есть им будет хорошо, и вам будет хорошо. Они а ваше зеркало, рассматривайте их так. Не надо воздействовать на детей, потому что надо воздействовать на себя. Они ваше отражение. Детей нет, это все иллюзия вообще. Это иллюзия ваших клеток головного мозга. Мы киношку наблюдаем, она нереальная. Она такая же, как сон. Мы просто проецируем проекцию нашего сознания во внешний мир. Мы можем легко строить новые декорации и тому подобное. И вы вообще вчера жили с другими детьми, а позавчера у вас их вообще не было. Как бы это абсурдно не звучало, но прошлого у нас тоже нету Поэтому все, все, все вот эти вот разговоры, там согласно, не согласны, все это ну вообще хрень. Хрень. Ну, чтобы до этого еще дойти, да, надо потренироваться хотя бы, хотя бы. Иногда хочется прям рассказать, но меня не понимают. Поэтому подхожу к вам вот так вот. По зернышку, короче. Так. Мой сын троечник, ну, ходит на Олимпиады по истории, разрыв шаблонов. В мое время на Олимпиады ходили только круглые отличники, а теперь все по-другому. Можно и на творчестве так зависнуть, что не выходить никуда и от голода помереть с поехавшей кукухой. Вы бессмертные? Ничего с вами не случится. Школа Жохова. Ну, есть много таких школ. Так. Все откаты это не откаты, переход в новый уровень, согласна. Новый уровень игры, никакой там не откат. Встречайтесь поздравлениями, с воздушными шарами, с кайфом, с благодарностью. Каждый откат. Вы перешли на новый уровень игры, все верно. Встреча будет в Москве, да, я не сказала. В гости к себе приглашаю в Москву. Район Митино, да. Где парк? Большой, большой, большой парк. У меня дом прям в центре парка. Так... А я мечтаю в эфир эфир про отношения. И я мечтаю, сколько людей мечтают. Так, ребят, ваши мечты уже исполнены, потому что у меня уже несколько эфиров про отношения на YouTube. Как бы посмотрите. Ребенок сутулится сильно, значит, я сутулая. Ну, как бы это не значит, что вы сутула, ваше тело-то нормальное, но груз проблем на вас лежит. Вот, и, и от чего-то прячетесь. Меня мама ругала за сутулость. А это от того, что меня гнобили, и она своим замечанием еще добавляла. Ну, согласна, дети, они пытаются спрятать голову. Поэтому они сутулятся, они хотят э, казаться меньше, и чтобы их не заметили. То есть сутулость, она идет вот от этих мыслей. Когда вы стесняетесь очень многих вещей, стесняетесь там, своего класса и не хотите выделяться, чтобы вас видели. Вот. Это мамочкам говорит о том, что вы себя не видите. Вы себя не хотите замечать, вы не хотите обращать на себя внимание, вы не хотите проявляться, и чтобы вас заметили, мир ваш заметил. То есть вы не хотите делиться с миром с собой, то есть вы в картинку мира не хотите вставать, как пазлик, и принести этому миру себя, не хотите, вот, ну и вот, столость, пожалуйста, так, если украли вещи, что может обозначать, да, что угодно может обозначать, у каждого свои ответы, накидаю вам, давайте, несколько, первое, вы сами у себя что-то крадете, ну, а что-то, это, опять же, желание и ваши чувства, второе вы крадете свои границы разрешаете на них наступать третье ваше желание было расстаться именно с этой вещью, чтобы пришла новая и у вас сильные привязки к вещам надо проработать потому что все что уходит это ваше желание отпускайте с легкостью вот значит вещи это же материальное, не хотите отпускать какие-то чувства, вот если вас тревожит, что у вас ушла вещь, значит вы не хотите отпускать какие-то чувства, ну в основном чувства деструктивные обида, гнев, злость чего вы там не хотите отпускать еще, стыд вину короче, задолжали себе отпустить вот этот какой-то груз из прошлого. Вот. А вещь символизирует о том, что у вас сильные привязки. Чего у вас сильные привязки к материальному? Вот. Перестать уже держаться за это все нужно. Так, Неполиенко кажется агрессивным, хотя он говорит о любви и о созидании. Но это вы его так видите, потому что у вас какая-то подавленная агрессия. Я тоже очень агрессивная. И люблю свою агрессию. И меня вообще считают многие агрессивной истеричкой, матершиницей и тому подобное. Вот, поэтому нормально все. С ним все хорошо. Так. Я его буду смотреть, пока не развижу свою агрессию. Да.